Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Михайлович. Как Сергей Михайлович сказал, сегодня вы будете анализировать ход реформы местного самоуправления и задачи ее дальнейшего законодательного обеспечения. Со времени принятия новой редакции закона прошло полтора года, и нам необходимо поделиться соображениями о том, какова степень готовности регионов к работе с новыми структурами местного самоуправления. Очевидно, что для федеративного государства, каким является Российская Федерация, местное самоуправление это ключевой, один из ключевых институтов. Причем не только институт публичной власти, но и общественной самоорганизации. У нас огромная страна. И в каждом регионе сложились свои традиции и свои уникальные подчас условия жизни. И люди на местах, особенно в малых городах, в поселках, в селах, прекрасно знают, как лучше и как успешнее организовать свою жизнь. Как лучше вести дела. Им нужно только помочь. И местное самоуправление – один из самых эффективных механизмов, создаваемых, созданных специально для этой цели. Мы придаем его развитию первостепенное значение и намерены постоянно держать руку на пульсе этой реформы и этих преобразований, оперативно реагируя на все поступающие возможные, конечно, в такой большой работе тревожные сигналы. Сегодня не менее важно предусмотреть и последствия реформы, о чем бы я вас тоже просил высказаться откровенно. Мы готовы, если понадобится, хочу это сказать прямо, и откорректировать, те положения закона, которые не вписываются, может быть, в какие-то жизненные реалии. В этой связи обсуждение данной темы здесь, на Совете Законодательной, считаю и своевременно, и чрезвычайно актуально, важно и полезно. Вы, как руководители законодательных органов-субъектов Федерации, хорошо знаете все подводные камни, которые возникли в ходе подготовительной работы и уже прояснили как плюсы, так и потенциальные минусы, потенциальные опасности этой работы и предстоящих перемен нам нужно проанализировать все ли регионы и в равной ли степени готовы к этим преобразованиям ведь главное в этом процессе не принудительный подход а осмысленное добровольное движение к эффективной системе управления страной очевидно что не всем хочется менять существующее положение дел разные аргументы приводятся в том числе и Известный аргумент о необходимости сохранения стабильности, при этом, э, ну, чего греха тарить. В основном речь идет о сохранении удобных, привычных схем управления, которые не всегда бывают самыми эффективными. Мы же должны стремиться к тому, чтобы вся система местного самоуправления работала эффективно и приносила пользу. Хотел бы также отметить, что идущий в настоящее время процесс укрепления исполнительной власти не может и не должен быть препятствием для полноценной реализации закона о местном самоуправлении. Напомню, он опирается на прямые нормы российской конституции, на требования в самой жизни, на принципы демократии и на положение ратифицированной нами Европейской хартии местного самоуправления. Важной особенностью реформы является также ее комплексность. Вы знаете, она предполагает структуризацию институтов местного самоуправления и решение самых актуальных экономических задач. Но главное состоит в том, что преобразования направлены на расширение непосредственного, прямого участия граждан во всех сферах местной жизни, на рост влияния и усиление контроля жителей той или иной территории за действиями избранной ими муниципальной власти. Все это, разумеется, не исключает разговора о возможных недостатках нового закона, о подводных камнях при его реализации, особенно если иметь в виду многообразие российских регионов. но как раз, подготовительный период должен показать, насколько целесообразен в данной стране унифицированный подход к системе местного самоуправления. Кроме того, эффективность реформы должна быть обеспечена адекватным нормативно правовым регулированием и необходимыми Финансовыми ресурсами. Очевидно, что существенно изменятся и межбюджетные отношения. В первую очередь на внутрирегиональном уровне. Многие эксперты уже сейчас говорят о сложности и трудоемкости этой работы. Но это лишь требует дополнительных усилий и нашего с вами умения достигать баланса во взаимоотношениях региональной и местной власти. И уверен, вы понимаете все нюансы этой работы. Полагаю, что эти и другие вопросы станут предметом сегодняшнего обсуждения. Своим опытом поделятся и руководители органов власти, органов Ставропольского края, Новосибирской области. Я знаю, что в некоторых других регионах этот закон уже реализуется. Хочу пожелать успешной работы и рассчитываю на серьезную активизацию не только в ходе сегодняшнего обсуждения, но на серьезную активизацию вашей, нашей с вами совместной работы по реализации этих планов. Большое спасибо.